Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача ⁇ Фокус на человека ⁇ В одной из наших прошлых передач наш гость, психолог, рекомендовал в сложное время обратить внимание на свои обычные дела, на свои рутинные дела и сфокусироваться на них. Но есть еще один способ, на который мы хотим сегодня обратить ваше внимание. Это возможность заземлиться и впустить в свою жизнь что-то новое, живое, по-настоящему горячее, я бы сказала и делом, над которым придется потрудиться, которое, ну, которое вполне может стать делом жизни, либо настоящим крепким увлечением. Итак, сегодняшние гости нашей студии далеки от психологии, но очень близко к земле. Мы сегодня с вами будем говорить о винограде с нашими гостями. Это специалист Ботанического сада Казанского федерального университета Ольга Леонидовна Крайкова. Здравствуйте и председатель клуба «Виноградарей» «Казанская лоза» Рустем Минигатович Гумеров. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый раз, когда я узнала о том, что в Казани и вообще в Татарстане выращивается виноград такого вида, как я увидела на фотографиях, у меня был настоящий шок. Мы все выросли с пониманием того, что Казань и Татарстан это страна вечных зеленых помидор, да? Это вот у меня с детства вот такая штука в голове. И соответственно какой виноград? Ну да, ну Изабела, ну да, ну кисля... кислян... кислянка какая-то, да, которую невозможно есть просто вот так. Ну так. Или часто виноград сажали для красоты, да? И вот он так вот оплетал, там что-то такое непонятное. И когда я увидела фотографии Винограды, которые выращивают выпускники вашей школы или члены вашего сообщества, я была, конечно, поражена. И я бы хотела, чтобы вы поделились со зрителями не только секретами своего мастерства, а еще и вашим настроением, и вашей сумасшедшей совершенно увлеченностью и глубиной ваших знаний. Развенчайте мнение, что Татарстан от «Астрономично зеленых помидор». Да, реакция ваша понятна, потому что мои вот родственники, когда я заявила, что я буду заниматься виноградарством, они были очень удивлены, так посмеивались. Но когда через три года мы начали уже снимать грозди, которые не только не уступают покупному винограду, а по качествам и по вкусовым своим качествам, по сахару превосходят покупной, они уже перестали смеяться и начали спрашивать, а какие еще новинки будут в этом году. Виноград начинает плодоносить с 3-4 года и достаточно долго плодоносит. И живут кусты до 50 лет при хорошем уходе. Действительно, вот сейчас прошло то время, когда мы знали только Изабеллу или Альфу. И она росла вот на всяких этих заборах, беседках. Сейчас селекция дошла до того, что мы можем большое количество сортов выращивать здесь. Но это ранние сорта с большим разнообразием, вкусовым разнообразием. То есть это может быть и вкус с вишневым каким-то оттенками, да? это вкус может быть и с земляничными оттенками, и с карамельными, яблочными. Вот сейчас у меня заплодоносил э, кишмиш, у которого вкус дюшеса. И учитывая то, что ягода полезная сама по себе, да, то есть она сбалансирована, и с древних времен ее выращивали, и в лекарственных, в лечебных целях, то есть мы, собственно, охватываем весь спектр всего того, что хотелось, да, там и продовольственная программа, и, и лекарственные вещи, и дети у нас довольны, и мы, естественно, едим свою ягоду, которую вырастили, то есть вырастить своими руками, это сам процесс очень интересен. Когда мы говорим о винограде, вот, допустим, когда я слышу слово виноград, для меня это намнож... немножко такое сакральное слово, потому что оно известно ведь с очень, вы правильно сказали с очень древних времен. И а, виноград это виноградная лоза, с помощью которой всегда искали воду, да, вот это вот mm -hmm. приборчик такой в руках. Виноградная лоза это ну, символ, и, и поэтический и библейский. библейский символ здоровья долголетия виноградная лоза это укрытие своего рода э, ну патио делают да в Италии укрытие от солнца это, это символ плодородия да и э, из лозы делают ну практически она все все идет в дело да и мебель да да из лозы mm -hmm. делают мебель э, из корзины. листьев да корзины из листьев делают долма. Из плодов делают вино, вино соки, соки, соки маринады. Да. То есть он весь, собственно говоря, идет и в дело. И благодарный очень растение, о котором мы знаем много лет. И историю немножечко винограда поподробнее кто-нибудь из вас может рассказать? Ну, виноград, наверное, одно из, одно из немногих растений, которые начал культивироваться человеком с древнейших времен. С древнейших времен Это солнечные ягоды. Но у нас, у людей сложилось мнение, что виноград может прорастать только в южных районах. Э, в южных районах, там, где тепло, где солнце больше. Но есть данные, свидетель, данные, что в России, допустим, в районе Москвы, даже в самой Москве, в начале 18 века уже были кусты винограда вы, вырастали. То есть и виноград может расти не только там, где мы предполагаем, на юге. Есть возможность выращивать и у нас. Есть данные, что в 40-х-60-х годах прошлого столетия были промышленные виноградники в Зеленодольском районе. То есть вот прям совсем да, да, рядом да, с нами. да, Да, да, да, да, да. Uh -huh. Ну, потом, в связи с чем это все затухло, я не знаю, но это доказало, что виноград в Татарстане может расти. На базе школы ю юнатов в Зеленодольском же районе выращивали сорта, мичуринские сорта и другие сорта винограда. Но ну, ну, В основном эти такие сорта, которые срок вегетации которых был небольшой. Uh -huh. Чтобы успевали вызревать. Да, да, да. Uh -huh. Теперь у нас в Татарстане, в Казани, в клубе виноградари произрастает более 250 сортов винограда. Они все разные, но они имеют, значит, виноград имеет срок вегетации от 90 дней, допустим, до 90 дней, самые сверхранние сорта, и да выше, чем 180 дней. У нас может произрастать виноград, который срок вегетации не более 120-125 дней. Ну да, в силу да. того, что у нас и в вот, принципе весна в, этом, и... в этом промежутке, значит, более 250 сортов винограда имеется уже у нас в, Каза в Татарстане, в Казани. Mm -hmm. Любители винограда, значит, это, я считаю, что это заниматься виноградом, это болезнь. Это такая неизлечимая болезнь, но самая хорошая. Почему? Потому что если посадил человек 5-6 кустов винограда, он испытал его, посмотрел, по вкусу, покушал, ему хочется испытать еще новые сорта. И он потихонечку потихонечку затягивает. затягивает да. И, это, и, и хочется испытать новые сорта, которые есть. Они с каждым годом все увеличиваются. Генофонды, это, гибридные э, гибриды. И, приобретая черенки, высаживает здесь, адаптирует виноградарь. И если он показывает те характеристики, которые были в описании этого сорта, то этот виноград можно размножать и предлагать своим коллегам. И так виноград у нас это самый размножается, я имею в вот, виду, среди членов клуба. Вот, например, у меня сейчас... Я начинал с одного куста... Лет 30 тому назад. Этот куст назывался Изабелла. Кто-то из соседей, да, я даже не хотел, говорит, на, попробуй, посади. Посадил тогда, ни книг не было, интернета не было, где читать, откуда чего брать. Не вызревает, потому что срок созревания его, срок вегетации, более 165 У дней. Изабеллы. У Изабеллы. Он тут вроде темнеет, сахар немного набирает, но качество те, те, тех данных, которые у него есть в описании, он не, не, не приобретает. Ну, думаю, хоть, потом захотелось мне, думаю, а где бы научиться выращивать этот виноград? Это нормально, потому что один год обрезаю, на следующий год ничего нету. Перерезал. Не так пообрезал. Не обрезешь, вырастают ягоды мелкие, грозди маленькие. И вот решил найти любителей виноградари у которых можно поучиться и так я вышел на клуб казанской лозу а клуб казанской лоза оказывается организовалась вот в этом году ему будет 16 лет люди тоже варились своим соку и кто-то подал идею написали в газете сам хозяин объявление виноградари давайте соберемся решим это поговорим и вот 30 ноября 2006 года в редакции этого, этой газеты собрались виноградари-любители. Среди них, вот, допустим, были вот, Леонид Иванович Кирягин, Гордин Андрей Викторович, Валеев Фарид Гумерович, Монахов Вера Андреевна. И они, поговорив, решили создать клуб «Казанская лоза». И с тех пор, значит, клуб «Казанская Лоза» существует. Я уже на данном этапе четвертый председатель этого клуба. Клуб – это живой организм. Он состав клуба постоянно меняется, но косяк там 15-20 человек остаются. Потому что люди приходят в клуб, Клуб. Что это такое клуб? Клуб ⁇ это сообщество людей по интересам. По интересам да, конечно. да, по интересам. Угу. Не только что -то заниматься вот именно виноградом. Пообщаться, проконсультироваться, задать вопросы. И к нам все время подтягивается молодежь. То есть молодежь под, под, подтягивается, новички приходят, потому что мы каждую осень организовываем выставку винограда. И когда люди приходят на эту выставку, удивляются, откуда вы привезли. Но не верят, что это действительно растет у нас. Допустим, гроздей бывают и два, и, и более сор... килограммов. Одна гроздь. Да, одна mm -hmm. гроздь. Вот у нас есть преподаватель, преподаватель вуза Анвар. Сейчас, извините, фамилию забыл, конечно. Mm -hmm. Он на выставке один раз предоставил виноград сорт аркадия 4 килограмма вес. и сахара да, у него было столько сколько было в описании там от 16 до 18 процентов содержания сахара но ну, выращивая виноград э, в основном люди врач лю... самые кушают виноград сначала глазами покупают крупные mm -hmm. а, к... саженцы крупных сортов ну Весь виноград не сохранишь, если 60 кустов, если все будет столовые сорта, мы потихонечку переходим на технические сорта. То есть, технические... А, -а, вот, а вот этот нюанс, скажите, пожалуйста, что такое столовые сорта, а что такое технические? Столовые сорта и технические сорта отличаются друг от друга только по размеру грозди и размеру ягод. Но технические сорта они такие, что у них сока выходит намного больше, чем у столовых сортов. Столовые сорта в основном мякоть, uh -huh. а технические сорта под оболочкой uh -huh. находятся почти одна жидкость. Ну немного uh -huh. мякоти есть и семена. То есть если из столового сорта, из килограмма столового сорта можно силом выдавить 200, но ну, максимум 230 грамм сока, то из технического сорта винограда из килограмма можно выжить до 800 грамм. То есть 80% сока идет. Разница. Да. Угу. И этот сок можно стерилизовать и пить натуральный сок. Угу. Не то, что в магазине продается, который там, я не знаю, как из порошка. Его литр виноградного сока стоит дешевле, чем килограмм винограда на рынке или в магазине. Это угу. непонятно, не откуда берется такое. Угу. А, Ольга Леонидовна, я позвольте, спрошу, Ольга Леонидовна, вы, вы как сотрудник. КФУ, наверное, ну, в том числе и член клуба. Знаете, наверное, в каких районах Татарстана э, виноградарство э, наиболее успешно или уже развито? Я знаю, что сейчас у нас э, есть промышленные посадки винограда на 6 гектарах. Это предприниматель-фермер Айрат Елолединов. Uh -huh. Он первый, кто действительно начал в промышленных масштабах свое виноградное дело. Но поскольку виноград вступает в плодоношение на четвертый год, то есть он только-только вот только начал уже как бы получать первый урожай. 6 соток, шесть гектар, извините. Где? Из них три гектара это камско усть ага. камско, да. Ус... камско -Устерский Устерский район. Да? район, да. Три гектара у него открытого грунта, то есть у него и укрывной виноград, и неукрывной виноград, и три гектара у него под теплицами. Угу. То есть как вариант, в принципе, можно еще и попробовать укрывную культуру. Но это уже дело каждого, потому что я начинала с открытого грунта, тоже также два. Вот как Рустам Минигатович. он с одного, да, я с двух начинала. С двух, и потом затянула, и думаю, а почему бы не в теплицу? Я выселила все помидоры в открытый грунт и посадила туда виноград. А еще где, в каких районах есть? Сейчас я знаю, что НИИ сельского хозяйства занимается апробацией сортов, некоторых, которые у нас уже давно на участке растут. Правильно я понимаю, что ну вот, вот этот Камско-Устинский предприниматель, он именно уже бизнес-модель использует да, для того, да, чтобы несомненно, выращивать. Да, я, я правильно понимаю, что здесь, в принципе, есть прекрасная перспектива. Да, она не быстрая, да, она где-то 4-5, ну, может быть, максимум шесть лет, но там отечественное вино... Без, да, виноград, без свежий на рынке будет не, непонятных думаю. добавок, да, в, в качестве mm -hmm. которого мы уверены. То есть это, ну, в общем-то, импорт, то, то самое импортозамещение, начиная с самого винограда, как такового, как ягоды, и заканчивая а, разного вида продукции, да, сделанной из винограда уже. А насчет того, в каких районах еще вы, выращивают виноград? Вот в клубе есть человек, у него виноградник в Нижнекамском районе сад. Почти гектар сада. Ага. Там он выращивает и столовые сорта, и винные сорта. Ела между прочим, делает тоже вино. И это вино реализуется. Если интересно, я могу сказать примерно цены, сколько это 0,7 бутылка стоит. Конечно, интересно. В районе 600 рублей. 0,7 бутылка у него берут. Хотя в магазине есть и по 500 рублей с юга сделаны. Ну, да. Мы не знаем, из чего они сделано. Из чего сделано, да. Столько иногда говорят, что в Грузии столько виноград такого не, не растет, сколько да, да, вина да, да, да. продают здесь, только в Казани, в Татарстане. А по России это не знать такие большие. То есть, вот. Э, ну, про мы, мы. Клуб у нас занимается в основном с тем, чтобы. Э, популяризировать виноград среди садоводов, mm -hmm. чтобы люди занялись, не выращивали не только ну, сад, обычные, да, традиционные, традиционные культуры. Между mm -hmm. прочим, виноград он самый неприходливый. Вот в морозные годы, вот, <coughs> по-моему, с 1979 на 80-й год были морозы в конце года, в начале этого года, до 50 градусов. Да -да. Очень много косточковых семечковых ну, да, погибло, это год, когда а виноград сады. он укрытый, uh -huh. немного снега легло, и виноград он сохраняется. Он растет на любой почве, на любой почве. Только желательно, чтобы э, PH, кислотность, была нейтральной. Тогда виноград растет на любой почве. а Как вы думаете, в чем еще интерес выращивания винограда? Вот Ольга Леонидовна про то, что это возможность импортозамещения, мы сказали, да. Но вот вы, насколько я знаю, мама, да, mm -hmm. в будущем, может быть, ну, я надеюсь, у вас будут внуки. Вот как вы думаете, вот с точки зрения привязки человека к своей собственной земле, да? в хорошем смысле привязки, виноград перспективен? Но я, может быть, у меня своя, ну, как бы свой ответ есть, но я вот ваш хотела бы услышать. Как вы думаете? Ну, понятно, что вы человек априори любящий землю, потому что вы ботаникой занимаетесь, да? Но все таки вот с точки зрения человека не ботаника, да? Перспектива именно винограда в своем саду, вот семейное такого дела, семейного такого дела. Ну, конечно же, если детей с раннего детства приучать к земле, то я думаю, что нет у них другого выхода, они ее полюбят. Да, даже вот когда сын у меня рос, у него не было тяги к ботанике, к какому-то земледелию. И тем не менее, да, у него профессия далеко от земледелия, и он с удовольствием приходит и копошится в земле, что-то сажает, в том числе виноград он каждый раз вот смотрит, как он цветет, как вот. И, естественно, если мы будем приучать своих детей, то вот этот якорь к земле, передавать свои знания, которые мы накопили, а каждый год у нас что-то новое виноград подсказывает, и мы решаем, какую-то проблемку подкидывает, мы решаем эту проблемку. И вот накапливая эти знания, мы можем передавать и детям, и внукам, и они будут дальше нести это все, и вполне возможно, что будет уже не 200 сортов, через какое-то время уже 500, да. и мы уже будем основными поставщиками. Никакой, никакой импорт нам не нужен будет. Да, я, по-моему, правильно поняла, что во главе вашего клуба стоят люди профессиональные. То есть это либо аграрии, либо селекционеры. Правильно я понимаю? Ну, по крайней мере, может быть, не во главе, но создали этот клуб. Так ведь? Ну, сказать, что аграрии чисто аграрии. Нельзя, просто любители. Глубокие такие да, любители, прям настоящие. Если начали заниматься виноградом, mm -hmm. выращивать виноград, нашли литературу, находим теперь литературу в интернете. То есть занимаются, и, и, и беря информацию в интернете, конечно, нужно делать большой фильтрацию, mm -hmm. фильтровать, потому что в интернете пишут, кто попал. Well, конечно. Да, он, mm -hmm. человек может написать тот, который даже виноград не знает, как он растет. Понимаете, где растет? Mm -hmm. Есть ведь некоторые э, городские люди, думают, что булки растут на деревьях. Также и такие же люди пишут э, самые, про ну, э, да, виноград в интернете. Надо... Лучше всего, конечно, брать знания из книг. Mm -hmm. Потому что книга, если человек написал, он должен за свои деньги его издать. И только когда продаст, он получит доход. А если он не, не написал не то... И он эту книгу не реализует. Mm -hmm. знаете? Я хотел сказать, вот про молодежь вы говорите. Молодежь должна созреть, чтобы заняться виноградарством. Вот он, я вырос в татарской деревне. У меня у дедушки, у одного, во всей деревне, было две яблони и три куста смородины. Раньше татары выращивали картошку, кормовую свеклу и все. А теперь... Внук моего деда выращивает виноград. То есть заинтересовало меня. Я думаю, что дедушка, мой, там глядя оттуда, может быть, наверное, доволен, скажет, ага. неплохой след оставил, неплохое воспитание ему дал. Молодежь тоже постепенно созреет. До 40 лет, допустим, мне тоже неинтересно было заниматься с землей. После 40 лет уже как-то потянуло, получил, приобрел землю. И вот втягиваясь. Ищу знания, еще информацию, Общаюсь со своими одноклубниками. Ну и я смотрю, люди, приобретая виноград, саженцы, на выставке, берут адрес, посадили один куст, через год, через два, значит, звонят. А можно еще, можно еще. То есть они входят потихонечку во вкус, То не самое... берут сразу 50 кустов, ага. Прежде чем научиться, надо сначала опыт uh -huh. какой-то приметь. Люди, смотрю люди, и моложе 30 лет приходят, приезжают. Потом сарафанное радио работает. Uh -huh. Поэтому я считаю, что виноград, он будет иметь перспективу, иметь наша цель нашего клуба, во-первых, вот, популяризировать виноград, и чтобы этот виноград рос в каждом саду. В каждом дачном участке плюс э, в, в деревнях где-то у кого-то есть дома даже есть мы такой девиз поддерживаем что там где растет виноград там есть цивилизация. Mm -hmm. предыдущий председатель который был до меня он говорил там где растет помидор там растет виноград сейчас уже Помидоры у нас не вечно зеленые, потому что мы высаживаем мы учились, рассады, да. да, есть сорта помидор, которые уже в конце июня созревают. Uh -huh. А у нас виноград созревает, начинает созревать у меня лично у меня с середины августа и идет конвейером. Не надо сажать все сорта одинакового срока созревания, надо, чтобы конвейер был. Вот тогда виноград можно использовать. Виноград очень полезный продукт. Вот к слову, да, о полезности. Как из... называется отрасль, где лечат виноградом? Амби... Амбилотерапия. Uh -huh. Вот что это такое? Это лечение, то есть, еще в древности, значит, продуктом виноградом, виноградным соком, вином. <клёх> Врачи лечили, пр проводили профилактику и лечение болезней. Есть ведь такое, э, такое самое понятие что все зависит от дозы. Угу. Одна доза – это лекарство, другая доза – это яд. Угу. Вино из винограда, допустим, одна доза – это лекарство, лечение, а другая доза – это тоже вредно. Наш первый председатель и основатель этого клуба «Казанского лоза» Леонтий Иванович Кирягин, он страдал болезнью желудочными какими-то, и ездил на юг и на все. Минеральные такие... воды. Да, минеральные воды. Да, минеральные воды uh -huh. И там прослушал лекции про виноград, про лечение виноградом. И задался целью. Раз врачи не могут меня вылечить, может быть, виноград вылечит. Начал, начал выращивать виноград. И вот виноградом ему уже сейчас 87-й uh -huh. год, до сих пор он говорил. То, то есть виноград ему помог. Uh -huh. Виноград это один из трех продуктов в мире, который усваивается человеческим организмом полностью. Это Первый продукт это материнское молоко, второй продукт это мед, угу. и третий продукт это виноград. Вот теперь понятно, откуда сакральность вот этого, да? Вот этого слова священность. священность да, угу. вот этого. Да, ну, да. Понятно совершенно. Вот э, насчет э, полезности винограда еще э, угу. сейчас нашли, значит, в ягодах в вине, в соке, в листьях более 800 компонентов, которые полез... витамины там и другие полезные вещества, которые полезны для организма. Это только еще нашли. А может быть, если будет исследовать еще больше, mm -hmm. то еще могут быть какие-то там варианты на на найти. Так что... mm -hmm. А сколько времени нужно учиться, чтобы овладеть вот этими знаниями по ну, сам, хотя бы, как говорят, базовым пакетом знаний. Ну, ну сколько за, вот. за, один, за, за одно посещение занятий клуба Казанская лоза, конечно, не научишься как сажать, как выращивать. Я поняла, что. В э... течение учебного года можно, можно уже усвоить азы. У -у -у -у -у. да Понятно. Ольга Леонидовна, как правильно подбирать сорта для посадки? Вот. Что нужно учитывать? Ну... Есть два главных принципа, на которых нужно обратить внимание. Это срок созревания. Как Рустам Миннегадыч говорил, что вот ранний и сверхранний. То есть сверхранние При нашем коротком лете вот 100, 115, 120 дней да, мы можем смело сажать виноград, который вызреет, это 95 дней, если в паспорте виноград написано. Если 120 дней, ну, и в среднем 110, 100-110, да, это вот ранний виноград. И второе, на что бы я хотела обратить внимание, то э, посмотреть э, все-таки отзывы от винограда, насколько вызревает лоза. Потому что если лоза у винограда в текущем го году не вызрит, то, соответственно, он будет зимовать плохо. Mm -hmm. То есть на это тоже нужно обратить внимание. Далее, значит, по убывающей мы смотрим, насколько виноград подвержен, подвержен заболеваниям априори. Виноградное растение, конечно, неустойчиво к грибковым заболеваниям, и поэтому селекция направлена на то, чтобы получить ранний виноград, и виноград устойчивый, более-менее комплексоустойчивый к заболеваниям. Главные значит, болезни, которым подвержен виноград, это аидиум, то есть это... Мучнистая роса и ложная мучнистая роса, которая заболевание называется мильдию. Вот эти два главных бича винограда тоже нужно смотреть. Значит, Если по паспорту написано, что виноград устойчив на 3-4 балла, это примерно 3-4 стандартной обработки, и мы можем получить чистую продукцию и без потерь. Потому что... Грибковые заболевания поражают не только саму ягоду, но и лозу, которая впоследствии может плохо перезимовать. Mm -hmm. вот эти, да, эти нюансы, конечно, очень хорошо раскрываются. Вот опять-таки школа в Казанской лозе, которую mm -hmm. я тоже... Мне посчастливилось ее тоже закончить. Mm -hmm. Mm -hmm. А, как, а, как к вам попадают люди? Вот, как, а, вот я, допустим, если бы вы к нам не пришли, если бы мы случайным образом не познакомились, я бы про ваш клуб ничего не знала вообще. И я, кстати, очень вам благодарна за то, что вы меня пригласили вот на ту самую дегустацию, потому что такого количества людей, скажем так, как это называют, вторая Получали. зрелость, вторая зрелость, да, этот возраст называть, я не, не видела ни, никогда. Во-первых, все невероятно молоды, во-вторых, у всех, ну, просто горящие глаза, энергия. Да, это вот то, это дело жизни, которым которому они наполняют себя и, соответственно, всех окружающих. Да, мы же, каждому человеку нужен человек, и мы все друг за друга цепляемся этому. Вот как к вам люди попадают? Ну, если вот селом тянуть кого-то, угу. насильно мил не будешь, говорят. Понятно. Селом заставить человека заниматься выращиванием винограда невозможно. Во-первых, сарафанное радио. Кто-то приобрел саженец у кого-то, ага, посадил у себя на участке. У нас садов есть очень много садовых товарищ. Соседи видят, что-то растет, угостили, где взял, что взял, ага. Вот там-то. А как научиться? Вот эти люди, значит, дают адрес. Потом мы, я уже повторяюсь, осенью проводим выставку винограда. То есть выно вы выносим на выставку все сорта винограда, сорта винограда, которые к этому времени созрели и сохранились. Потому что выставку мы проводим где-то в середине сентября. Ягоды, которые созрели в августе, уже они съедены. Съедены. Это понятно. И здесь люди... Интересуются, пробует виноград, мы даем пробовать. Они пробуют. Ага. У кого есть излишки, могут даже продать этот виноград, саженцы там же бывают. И даем свой адрес, а, самый телефон, когда позвонить по, по этому телефону, и когда будет занятие. Вот на эти занятия приходят значит, люди, которые заинтересовались и начинают заниматься, посещают. Некоторые, значит, год-два позанимались, получили АЗы. Ну, занятые люди, многие предприниматели есть, у них времени, может, не бывает. Все. Да если вопросы возникают, они позвонят. Мы, значит, никогда бывшим, бывшим членам клуба не отказываем к консультации. Так что вот такие дела. А основной костяк, который в основном делится своим опытом, это человек 15-20 они ходят постоянно. постоянно. Вот Еще такой интересный момент, я забыла обратить внимание на то, что саженцы они а, тоже являются элементом, если говорить о бизнесе, а, купли-продажи. Потому что даже по тому прайс-листу, который я смотрела, а, саженцы начинаются от 300 до 600 рублей за, за, одну, за один саженец. Это, да. по-моему, очень достойная цена для того, чтобы вот, иметь возможность этим тоже зарабатывать. Да? Хорошо. Суна-то И... достойно. Uh -huh. вот, когда мы, допустим, приобретаем новинки, если с юга, появилась новинка. Uh -huh. Но сейчас маленько опытнее стали. Больно абсолютно новые вещи покупать не стали. Почему? Потому что человек, который реализует вот эти новинки, они в погоне за деньгами, значит бывает не очень угу. это самое. Надо у проверенных людей проверить, да, да, покупать, да, да. как всегда. А когда уже о, о этой новинке появляются какие-то отзывы uh -huh. в интернете, тогда можно приобрести черенки, но эти черенки и то получается некоторых до двух-трех тысяч черенок вот получается. Вот. Этот черенок адаптируется здесь, если все показывает то, что он должен действительно описан, тогда уже появляются у нас свои саженцы. Uh -huh, uh -huh. И 600 шестьсот рублей я считаю это не такая ну, уж дорога, большая не. цена, да. да. И, и это раз. А во вторых, то что дешево, без, бесплатно, оно не ценится. Это, да. то, это, что это во всех ко... во всех сторонах жизни так. Это везде так. Mm -hmm. А есть ли возможность у тех, кто к вам попадает а, в клуб, а, съездить на мастер-класс вот прямо на участке вот этих самых зубров ваших виноградного дела мастеров? Да, есть такая возможность. Мы на, на занятиях, особенно на последних, предпоследних занятиях, обязательно говорим, особенно новичкам. Если вы желаете получить консультацию на, прямо на участке, собирайтесь. Предварительно, кому хотите, к какому винограду приехать, позвоните ему, что тогда, -то, тогда -то мы хотели бы к вам приехать. Собирается одна, две, три машины, и приезжают люди. И мы показываем, как это самое выращивать, как делать операцию. Некоторые, значит, приезжают осенью, чтобы посмотреть, как сделать обрезку правильную. Mm -hmm. Некоторые приезжают летом посмотреть, как проводится зеленая операция. То есть мы опытом делимся. Mm -hmm. И заинтересованные... Да, Виноградаре такие люди, у них душа на распашку, Хоть каждый день готовы принять людей, но... Как хочется делиться, да, да, да вот тем, да, что да, ты да, умеешь. Да, вот да, люди да, благодарные, да, да вот угу. когда я умею, приходите, я вас тоже научу. Это же так здорово. Угу. Угу. Так Понятно. А Ольга Леонидовна, как вы считаете, вот выращивание, ну или даже хочется сказать, возделывание винограда может стать той самой опорой, которой вот сегодня людям так вот не хватает? Да, конечно. Ну, потому что, когда в саду что-то сажаешь, и вот ходишь, лелеешь, как вот Рустой Мельгардович говорит, купили саженец, да, вот посадили, а он за лето взял и вырос. А на следующий год, вот вы не ждали, а он взял и дал нам маленькую, хотя сначала маленькую, но очень вкусную, да, но вашу первую вот виноградную гроздочку. Пусть она небольшая, но сколько удовольствия, вот сам процесс вот этот, да. А потом он на следующий год еще больше дал, вы угостили родственников, все стали восхищаться. И вот сам процесс, это вот действительно земля, она же дает энергию. И то, что мы вкладываем. Виноград очень благодарное растение, он сам подсказывает, что ему нужно. Он вот, если хотя бы чуть-чуть вы вот внимания ему уделите, он обязательно вас отблагодарит вкусными ягодами. Ну, я даже могу по себе сказать, что когда у меня первый виноград Появился, его было так много, и он был, я же вообще не знала, какой там будет, ну так вот, кота в мешке покупал, а он оказался сладким, с плотной такой лозой, очень плотный, крупным, достаточно крупным. Это было, конечно, восхитительно. Я была невероятно горда, я всем хвалилась, я принесла на работу, я угостила всех родственников, это было очень приятно. И... Ну и вообще, когда ты понимаешь, что ты кому-то нужен, а ты, ты можешь этот виноград, ну, как я уже говорила, угостить, да, ты нужен а, тем, кто кому, кому может твоя помощь тоже понадобиться, то и делать что-то полезное для людей, для мира, то энергия тут откуда-то появляется, правильно же, да, вот в этом парадокс. И вот у меня вопрос в связи с этим к вам обоим. А, Психологи говорят, что природа это женская энергия, а то, что мы делаем руками, это мужская энергия. И когда мы своими руками что-то делаем для природы, то что это для вас? Вот что вы чувствуете в этом? Что вам дает вот эта связь не только с виноградом, а вообще с природой, с землей? Ольга Леонидовна. Мне это дает чувство удовлетворения. И когда что-то сделал, какую-то работу, неважно, это обрезал розы высадил помидоры свои любимые, да, я там, не знаю, поздоровался с виноградом, потому что он палит. То для меня это ощущение счастья. Вот именно сейчас, вот здесь, когда вот И каждый день ты просыпаешься и думаешь, ой, пойду посмотрю, у меня там цветочек расцветает, у меня там виноград зацвел Как он, за, как он завязывается? Я первый раз, когда у меня зацел виноград, я очень долго рассматр рассматривала, как же он цветет, как, как вот эти колпачки падают, как вот uh -huh. он потом начал дуть ягоды. И каждый день я приходила и смотрела, как же все это происходит. Но ну, это вот, это как таинство, что ли, uh -huh. и большое удовольствие работать на земле. Uh -huh. А у вас как, просто мини-готвич? Что это для вас? Это, я даже конкретно сказать не могу, вот сейчас... С нетерпением жду, когда я смогу уехать. Не, не, не поехать, а уехать на лето в сад. Я утром даже ага. зубы еще не успею почистить. Зуд, зуд. Да, зуд, мне нужно пройти по своему участку, посмотреть. Но ну, яблони там растут, что-то внимания более не обращаю. вот у каждому кусту винограда прохожу, как он, как он растет, как он развивается. Да. Да. То есть все надо пощупать дает какой-то заряд энергии. Потом завтракаешь и начинаешь потихоньку делать какие-то определенные работы. Вот почему еще я самый в пользу винограда говорю, если мы яблоню или особенно грушу посадили, то первый урожай мы можем получить на шестой, седьмой год. Самый раньше. А яблон еще даже дольше. А виноград, Быстрее как сказала Ольга да. Леонидовна, уже на третий год, на третий год Минимум. можно уже получить хорошие mm -hmm. ну, 3-4 килограммы ягод можно получить при уже хорошем своих, уходе а? уже своих своих да свои mm -hmm. ягод поэтому mm -hmm. занятие винограда очень как я сказал бы интересное занятие. я mm -hmm. призываю всех кто допустим послушает это посмотрит эту передачу поленько подумать mm -hmm. найти э, хотя бы для одного куста солнечные место, которое проветривалось бы, только желательно солнечные, не, не, не северная сторона дома, а так, потому что виноград это солнечная ягода, да. И вы тогда через два, через три года получите первые ягоды и, возможно, втянетесь в работу да. с виноградом. И благодарность винограда сможете увидеть, да? Да, да. Ну хорошо, в заключе, в заключении нашей встречи я подводя итог. Хочу обратить внимание на что. Где наши зрители могут вас найти? По этому телефону можно найти, значит, это самое. Угу. Позвонить мне и узнать, когда можно будет, допустим, прийти в клуб казанской лоза угу. и когда начнутся занятия. Возможно, мы раньше занимались, значит, в доме культуры общества слепых. Угу. Сейчас, возможно, мы... Возможно, еще полностью конкретно не, не да, решено, рассматривается, да. вопрос, рассматривается угу. вопрос. Возможно, будем заниматься в стенах вот этого древней, университета. древнейшего университета. Я, например, там побывал первый раз, когда договаривался. Меня восхитила архитектура внутренняя. Да, да. Красиво, конечно. Угу. И желательно, если это все случится, то будем заниматься в одной из аудиторий Казанского федерального университета. Там, где Лобачевский работал, mm -hmm. где работал, учился Ленин, Толстой. Mm -hmm. Так что, я думаю, будет, будущее у нас прекрасное, хорошее будет. А телефон, если надо, я могу вам дать номер телефона угу. или вы как-то там... Спасибо вам огромное за то, что вы пришли, нашли время, нашли возможность. Я прям двумя Руками за это дело я заказала себе тоже саженца, жду с нетерпением времени посадка. посадки. И, как говорят, есть такая поговорка, у Бога есть только наши руки. И ты когда это понимаешь, и проникает эта фраза в глубину в твоей души, то вспоминаются слова Мартина Лютера, который говорил, даже если бы я мне сказали, что завтра будет конец света, то уже сегодня я бы посадил дерево. Спасибо вам большое за внимание. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. Всего хорошего.